здравствуйте с вами тамара и сегодняшний расклад для водолеев на сентябрь 2021 года ну что ж мои дорогие начнем начнем мы как обычно с кельтского креста и я вытащу 10 карт для вас а потом посмотрим на любовь для тех кто в паре для тех кто одинок и обязательно посмотрим про финансы. Под колодой, ух ты! Под колодой карта мира. Это последняя карта в череде старших арканов, говорящая об успешном завершении какого-то цикла, завершении какой-то главы вашей жизни кто-то закончит, закончит школу, университет, институт какие-то курсы повышения квалификации что-то, что даст вам возможность двигаться вперед дальше, расширяться для кого-то, для тех, кто э, собирается в путешествие так как карта еще всего заграничного, дальних стран может быть вы э, закончите процесс подготовки, то есть получите паспорта, визы, разрешение на выезд а для тех, кто занимается бизнесом, своим делом, может быть, у вас появятся иностранные партнеры, или у вас будут какие-то, э, если вы работаете, может быть, у вас какие-то загранкомандировки или еще что-то. Но давайте посмотрим, как эта карта проиграется с основным раскладом. В центре креста у нас тройка посохов. Карту перекрывает туз посохов. В основе вашего креста шестерка кубков, в недавнем прошлом двойка кубков, во главе вашего креста двойка посохов, в ближайшем будущем у нас восьмерка посохов, для вас, мои дорогие, четверка мечей, в вашем окружении семер... семерка пентаклей, надежда и страхи, десятка посохов и чем все завершится, карта дьявола. Ну что ж, давайте начнем с малого креста. У нас тройка посохов и туз посохов. Замечательные карты. Тройка посохов – карта расширения. Это очень похоже на карту мира в данном случае. Только младший аркан. Тройка посохов – это когда мы активно во что-то вкладываемся. То есть мы в свою работу, в свою карьеру. И пришло время вот по этой карте получать какие-то дивиденды. Пришло время получать прибыль. То есть, может быть, вообще в традиционной колоде у нас купец стоит на берегу реки и ждет свои корабли, которые идут к нему. Он их отправил с товаром, а теперь ждет, когда они придут к нему с прибылью. Так и вы, может быть, вы активно работали на каком-то месте, и теперь вы ждете либо повышения в должности, либо прибавки к зарплате. Если у вас свой бизнес, вы в него активно вкладывались, а теперь пришло время получать прибыль для вас. Хороша карта и для отношений, потому что, может быть, кто-то активно вкладывался в отношения, и теперь пришло время переводить их на следующий уровень. А еще эта карта, знаете, если у вас двое было в отношениях, так станет трое. Может быть, эта карта может быть расширение вашей пары, расширение вашей семьи. Узнаете о беременности, может быть. Ну и туз, туз посохов тоже, заметьте, Вообще тузы всегда хорошая карта, всегда позитив, всегда неожиданность. Туз посохов для кого-то, посохи – это работа, карьера, это какой-то проект, может быть, даже. Это, например, может быть для кого-то новая работа, кто-то... Новый бизнес, тоже может быть, проект какой-то вы начнете новый. А еще это карта страсти. Может быть, новые отношения, построенные на страсти. У вас есть карта дьявола, это тоже такая высокая сексуальность И тут у нас тоже карта, может быть, чисто сексуальные отношения. Тоже неплохо совсем. Ну что ж, в основе вашего кристалла шестерка кубков. Замечательная карта. Такая добрая-добрая карта, в первую очередь карта детей. Мы упоминали, что тройка посохов может быть карта расширения и кому-то принесет расширение вашей, вашей семьи. Ну и тут дети будут, а если уже у вас дети есть, то дети будут радовать. А если вот вы только узнаете о беременности, значит вы будете очень рады этому, рады вот этой вот, это будет долгожданная беременность для вас. Еще по шестерке кубков – это карта людей из прошлого. То есть кто-то из прошлого может объявиться в вашей жизни. Не обязательно это люди, с которыми у вас были отношения. Это может быть просто человек, с которым вы дружили когда-то в детстве, работали вместе, учились в институте, в школе где-то, пересекались, и вы вдруг опять найдете друг друга, и отношения возобновятся, будете вспоминать хорошие, добрые времена. Но из отношений тоже может быть, может быть, кто-то, человек, с которым вы у вас были отношения, это ваши бывшие, наши бывшие, могут объявиться. Но не пугайтесь, как если даже ваши отношения закончились неудачно, то тут человек придет как бы с позитивом. То есть, может быть, признал свои ошибки, может быть, будет просить прощения, может быть, будет проситься назад. Вот, ну, что-то такое, знаете, без, без драмы. Такое позитивное по этой карте. Ну, а в недавнем прошлом тоже у вас замечательная карта. Я не устаю говорить замечательные карты, потому что на самом деле карты хорошие. И двойка кубков – это карта душевного союза. Это когда два человека – это полное взаимопонимание. То есть нисколько чувства, вы знаете, вы встретили человека, нисколько тут сексуальность или чувственность, Сколько вот именно взаимопонимания, человек, вот как будто две, две души столкнулись. Вы начали, начинается предложение, человек продолжает, вот настолько он вас понимает, вот такое вот… Отношения, как я сказала, новые отношения, может быть, по этой карте. Либо, может быть, у вас появился новый друг или подруга, который вот так вот будет вас понимать, и вы будете этого человека понимать. Это когда вы можете, знаете, вести душевные разговоры до утра. Все такое вот. Очень такая позитивная карта в этом плане. Но и хороша эта карта для э, бизнес-союзов. Может быть, у вас партнер, бизнес-партнер, и у вас полное взаимопонимание. Это тоже очень важно для бизнеса. Для работы а, во главе вашего кристалла у вас двойка посохов еще одна замечательная карта <свы> а, карта открытых дверей два посоха стоят то есть каким бы путем куда бы вы ни пошли все для вас получится все у вас получится все у вас будет позитивно вот это вот э, хочешь туда пожалуйста хочешь так пожалуйста хочешь этим путем пожалуйста хочешь этот вариант тоже можно с этим человеком хочешь работать, с другим, все можно, понимаете? И у человека в вот, традиционной колоде он держит этот посох, то есть все пути, весь целый мир в руке. То есть что хотите, то пожалуйста, и делайте, все у вас получится, никаких затруднений нету, если вы выбираете, что бы вы ни выбрали, все равно все будет позитивно. В ближайшем будущем у нас восьмерка посохов, карта высокой занятости. На самом деле будете заняты, заняты по работе, может быть, или в личной жизни, потому что восьмерка посохов, это может быть частые перелеты, поездки какие-то, или передача информации, постоянно будете на телефоне, на, в интернете посылать какие-то сообщения. А кто-то может быть по работе, это может быть командировки, или, например, вы работаете в этой среде, то есть с интернетом вы работаете, Работаете, работаете удаленно, может быть, на, свое, на свой офис, или вы работаете в медиа, телевидении, радио, что-то такое, там, где есть передача информации. Ну а еще эту карту называют стрела амура, то есть, может быть, вы и ваш партнер, вы как бы, может быть, вы далеки друг от друга, или вы вот часто общаетесь вот так вот тоже через интернет, через телефонные звонки, постоянная вот эта вот связь, коммуникация идет. Для вас, ваше эго, мои дорогие, выпала карта четверка мечей, которая говорит, займись собой. То есть возьми паузу, отложи свое оружие, то есть это жизнь наша, мы постоянно воины в этой жизни, отложить надо это оружие, вот этот меч этот. И вот так вот она лежит вот в этой вот ванне, осыпанная лепестками роз. И делайте то, что даст вам, придаст вам энергии, даст вам энергии. Кто-то поедет отдыхать, например, на дачу, кто-то на свежий воздух, кто-то в спа-салон сходит, кто-то, я не знаю медитация йога что вам претит что вам подходит вот темой займитесь для, для своей души для своего тела для своего здоровья для вашей энергии мои дорогие В вашем окружении семерка пентакли карта говорящая о том что когда человек знаете взращивает свое деревце материального успеха то есть посадили семена упорно поливали Выросли роски, потом дерево, потом вот эти семь пентаклей. Вот он, собираю урожай семи пентаклей. То есть вы активно вкладывались в какое-то свое материальное благосостояние, и теперь пришло время сбора урожая. И в то же время, время раздумия о будущем, что делать дальше? Можно вот так же точно повторить весь процесс, опять посадить семена, опять взращивать и получить опять ту же самую прибыль. А можно сделать что-то по-другому. Но дадут ли эти вот по-другому, получится ли у нас опять семь пентаклей, нету гарантии, мы не знаем. Но можно рисковать. Или что, о чем это говорит? Работаете вы где-то, и вам стабильно идет вот эта вот зарплата из семи пентаклей. Так может быть поменять отдел, набраться какого-то дополнительного опыта. Неизвестно, заплатят ли вам столько же там, может быть, больше, может, меньше, но вы получите какой-то дополнительный опыт. Это уже вам решать. Вот это вот, вот эти, бизнес свой. Продаю я вот там что-то, и постоянный у меня доход. Так может, что-то другое мне еще продавать, или там какие-то услуги дополнительные. Будет ли прибыль, не будет, мы не знаем, никто не знает, понимаете, даже карты кар кар Таро не могут вам это предсказать, но это риск, кто не рискует, тот не пьет шампанское, это всегда опыт какой-то, который опыт, вот он сам и очень важен, как бы жизненный опыт или бизнес-опыт, вот так вот. Надежды, страхи, десятка посохов. Я думаю, что вы боитесь. Десятка посохов ⁇ это карта, когда э, слишком много навалилось, то есть излишнее. То есть боитесь, что вы надорветесь. Может быть, вы... Тяжесть. Тяжесть на... Это, знаете, когда мы берем слишком много ответственности на себя. Ответственность за работу, ответственность за дом, ответственность еще за что-то, то-то, может -то, какие-то социальные еще какие-то ответственности. Слишком много на себя берем. Тащим вот этот вос на себе, а потом начинаем, знаете, страдать, и получается, вот мы как бы надорвались от этого. Ну, я рада, что эта карта у вас позиции страхов, э, боитесь, что надорветесь, э, поэтому не берите слишком много на себя, вот так вот, вот по этой карте. То есть, э, бери, э, быть, будьте более реалистичны э, и как бы... Сколько можете, столько и берите, но тащить весь воз на себе это не получится. Надорветесь, спина будет болеть, и поясницы, и все остальное. Ваша последняя карта, карта дьявола, старший аркан, представляет знак зодиака козерогов. Кто-то из козерогов для вас очень важен, может быть, в этот период. Карта всего излишнего, вот она предупреждение вам, потому что все остальные карты очень позитивные. Карта говорит «не». Не делай ничего излишне, потому что, например, хорошо посидеть с друзьями, выпить бокал пива или стакан вина, но когда это переходит, знаете, за рамки, тогда начинается алкоголизм, вот это все излишнее, когда мы работаем, это хорошо, но когда мы берем на себя излишне много, это уже трудоголик, то есть человек излишний. когда мы любим тратить деньги, это хорошо, но когда мы превращаемся в шипоголика, это тоже плохо, или наоборот, когда мы, это карта жадности, скупости, это тоже плохо. Хорошо откладывать деньги, быть, знаете, таким трезвым, трезвым, рациональным, но скупость и жадность, это тоже плохо. Поэтому не перегибайте палку вот по этой карте. Это карта еще сексуальности, я уже говорила, может быть, но... Тоже тут не перегибать палку. Когда отношения, знаете, завязаны только на одной сексуальности, тоже, знаете, дальше дальнейшего развития может и не быть. Когда мы начинаем уже на душевном уровне как бы общаться, а может быть, там уже и нет ничего вот ни в сердце, ни в душе. Вот так вот. Ну что ж, мои дорогие, давайте посмотрим про любовь. Что у нас для водолеев. И первые три карты для тех, кто в паре. Восьмерка кубков, семерка посохов и двойка посохов. Ну, а кто-то все-таки, <связывая> я думаю, что пары для кого-то из водолеев не будет уже, потому что кто-то повернулся спиной к этим отношениям. А почему? Потому что отношения уже отжили себя, уже нет никаких чувств. И, в общем-то, вот я часто говорю: что по этой карте, по восьмерке простите. Чаш нет драмы, потому что чувства, видно, отжили себя уже давно, вы уже давно прекрасно знаете, что уходить надо, просто пришел удобный момент вот так вот или уже не можете больше дальше ждать вот так вот свое решение вы будете твердо отстаивать может быть не всем оно будет нравиться то что вы ушли будут и сплетни будут и какие-то нападки на вас со стороны окружающих или близких но вы твёр... будете очень тверды в своем решении и помните карту двойку посохов Открываются перед вами совершенно новые другие дороги то есть вы теперь свободный человек и у вас перед много других возможностей то есть э, тут несмотря на то что отношения как бы закончились все-таки нет никаких никаких э, драмы нету никаких таких э, слез э, разборок какой каких-то негативных чувств потому что чувства уже от, отжили себя так для тех кто одинок и в поиске тройка пентаклей М -м -м, шестерка кубков Карта Иерафанта. Ну что ж, кто-то из прошлого появится в вашей жизни, мои дорогие. Человек, с которым вы работали когда-то. Или либо учились, либо работали, потому что тройка Пентакли – карта подмастерья. То есть, может быть, в каком-то, я не профессиональные какие-то курсы или еще что-то человек объявится. Карта Иерафанта, кстати, регистрация религиозного, религиозный обряд может быть, вы решите, вы уже не будете одиноки в поиске, вернёт, объявится этот человек в вашей жизни, и вы решите, побежите в церковь или в мечеть, или еще куда-то, и быстро-быстро зарегистрируйтесь. ну, не зарегистрируйте, а вот под религиозным обрядом ваш ваш брак свершится, то есть тоже замечательно. Давайте посмотрим про... финансы. Ну, вы знаете, карта Аэрофонта еще, вот я сказала сразу про обряд, венчания или еще что-то, но это еще карта, которая говорит, что делай все правильно, то есть, может быть, просто вас подстегивает вот встретите человека и делайте все правильно, то есть по закону, по каким законам? Человеческим законам. Не обманывай, будь честным, открытым, вот так вот, не манипулируй людь людьми. Так, Финансы. Четверка кубков, шестерка мечей и восьмерка кубков. Тоже у нас уход с работы. Причем две карты. Уходим в лучшее. Шестерка мечей говорит о том, что тут я все оставляю, ухожу, переплываю вот эту вот реку жизни и, э, и стремлюсь к берегу счастья. Потому что по шестерке мечей тут у нас уже, видимо, место есть, куда уходить. То есть вы уже подготовили себе какое-то новое место, куда вы уходите. Причем все это может случиться через 4-4 дня, 4 недели, 4 месяца. Так что тут у вас, вот куда вы уходите, там будет лучше зарплата, видимо. Вот и ответ на ваш вопрос про финансы, мои дорогие. Ну что ж, мои дорогие водолеи, это все, что у меня есть для вас на сегодня. Если вы первый раз на моем канале, пожалуйста, подписывайтесь. И до новых встреч. До свидания.